Всем привет! С вами Афанасий Иван и рубрика основы НМА». Сегодня с нами Алексей, спортсмен клуба «Патриот». В данном видео уроке мы разберем с вами работу на лапах. Перед тем, как приступить к отработке ударов, давайте вкратце разберем, как правильно держать лапу. Лапу следует держать возле головы, имитируя голову соперника. Каждый удар следует гасить движением вперед. Следите за тем, чтобы соперник попадал точно в центр лапы. А, также лапа, угол направления лапы зависит от вида удара. Прямые, боковые, снизу. Мы разберем 5 основных упражнений, которые помогут улучшить вам ударную технику. Начнем с изучения одиночных ударов. Начинать следует медленно, постепенно увеличивая темп. Следующее задание – отработка двух-трех ударных комбинаций. Двойка. Двойка левый боковой. Также не забываем отрабатывать удары по корпусу. Двойка левый корпус. Еще раз. После отработки комбинации переходим к защитным действиям. Защита корпуса, защита сбивания и защита передвижения. В следующем упражнении отработаем контратаки. Тренер наносит атаку после выполнения защиты. Наносим контр-атакующий комбинат. И последнее упражнение. Удары навстречу. Следите за тем, чтобы лапа была возле подбородка. Работая на лапах, вы можете как изучить, так и закрепить ударную технику. Поэтому данное упражнение подходит для спортсменов любого уровня. С вами был Афанасий Филан и канал FightRange. Тренируйтесь с нами и подписывайтесь на наш канал.